Всего всем друзья, я сегодня приехал на рыбалку середина декабря я с Фидером приехал в район Садок половить карасика на каналы, приехал со своим товарищем он тоже с Фидером так что надеюсь что-то поймаем температура воздуха плюс 3 градуса ветер довольно холодно ну вроде бы как карасик клюет пока я раскладываюсь, Саня уже даже несколько штук поймал, погнали ребятка погнали вот такое место Сильно засранная, поэтому сначала сборка мусора. Начал ловить, ну просто не хочется сидеть в каке. ловля карася на фидер вода холодная очень холодно ветер дубняк поэтому много прикормки не надо у меня вот в пачке капельку осталась 1 четвертая пачка ее высыпаю и вот взял черный хлебушек я как-то уже его брал пробовать но ну, что-то ничего не понял сейчас вот попробую сейчас, сделал на пробу, самому интересно, Открываю пачка, если не ошибаюсь, 800 грамм. Не пойму, чем пахнет, но не хлебушком точно. Мне как-то задал вопрос, с Настя, здрасте, почему они говорят, что хлебушек пахнет хлебом, а черный хлебушек пахнет, не пахнет хлебом. Получил ответа почему он должен пахнуть хлебушком. Ну, я не знаю. Вот так. Красивая черная прикормка. Черная-черная. Вот такая прям. Мелкий помол, очень-очень черная. Вот, допустим, вот можно сравнивать. Черный лещ и черных хлебушек у черного леща она более серая и много крупных частиц у хлебушка она черная и меньше крупных частиц в общем вот такая прикормка водички Первый раз добавил воды, сейчас собираю удочку и потом еще воды. И у меня с собой есть немножко кормового мотыля, буду по чуть-чуть расчесывая, добавлять кормового мотыля. Посмотрим на реакцию рыбы. Вот такой у меня сейчас будет фидерок, Дайва Тендер. Легкий фидер, до 30 грамм, но несмотря на то, что он легкий и изящный, без проблем выдерживает кормушку 40 грамм. Он идет двухчастник плюс... Квертип. Квертип сейчас поставил 0,75. Тоненький. Само удилище очень-очень изящное. Вот такой красавец. К сожалению, если не ошибаюсь, он снят с производства. И найти его сейчас целая проблема. Вес удилища 140 или 170 грамм. Вот такой красавец. Очень посылистая. Классно вяжет рыбу длиной 3.30. Шикарное удилище. Место для меня, ребят, новое, поэтому вместе с вами сейчас буду изучать точку ловли, куда буду забрасывать. Сейчас быстренько прокидаю джиговым способом, посмотрю глубину. Но ну, есть предположение, что это просто корыто. Это то, что я сделаю в первое. 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, корыто, и под ту сторону, то есть кинул сейчас под этот берег, упала на счет 8, кинул середина, упала на счет 8, и даю под противоположный берег, 1, 2, 3, 4, 5, там 5 даже мягче. Значит, ближе под этот берег русло, Далеко кидать нет смысла. Сейчас кидаю на середину и протаскиваю. Вот. Пошел подъем. Так, вот какой-то твердый участок. Еще. Вот твердый участок. Пошел мягкий. Мягкий участок. твердый участок, и вот пошел подъем. Так. Попробую сейчас твердый участок найти и ловить на нем. Где-то посередине твердый участок, хотя может быть надо под свалом ловить, то его знает. вот он клипсуюсь клипсуюсь но ну, такой дын, дын дын прыгает там сильно в руку отдает проверяю точку нашел буду ловить на твердом участке примерно посередине канала может чуть-чуть ближе ко мне поставлю для начала вот такую двадцатку начну с нее если что буду переходить или на больше не меньше по мере необходимости как рыба будет сейчас посмотрю как она лежит отлично все лежит можно продолжать заниматься прикормкой и готовиться к рыбалке все прикормка воду взяла подсохла вот уже даже практически не липится не лепится отлично говорили хлебушек сильно комкуется не заметил пока есть чуть-чуть камки всегда такие есть так попробую сегодня вот такую арому да, да, его не пробовал. Какой-то гадость его неяет, не пойму какой. Ну вроде рыбным жиром да чуть-чуть отдает. Да, да, рыбным жиром отдает. Мне уже очень жесткая, тяжелая прикормка. Получается у меня темная прикормка с запахом рыбьего жира. Перемешалось, отлично. Теперь водичку. Все, отлично, готовая прикормка вот такая, ребятки. Очень-очень тяжелая. Если чуть плотнее забить в кормушку, вообще выходить не будет. Но буду. Она еще подсохнет и поэтому будет не такой. Все, прикормка готовая. переоделся одел кубку потеплее все уже сел начинаю положу буквально две кормушки больше не, не вижу смысла пока если бы работал бы с грунтом вложил бы много А так без грунта чревато Черевато. Тут всем клево. В принципе неплохо. Ветер справа налево. Но тут в затяжке, в камыше и хорошо терпимо. Так. Поводок. Начну с коротких. 14 на крючке серия 1050 с длинным цевьем поводок длиной 15 сантиметров с одного парыша вот так вот. плотно забиваю и не встряхиваю ну что ребятки бой первая пошла Оп, оп, есть рыбка есть ребятки есть есть есть что то есть рыбка рыбка рыбочка моя ой ой, ой какой он бойкий есть ребятки есть вот он карасик ой. Кто говорил что зимой карась не ловит мелкий темненький но карасик отлично лучше ладошечный на жарешку отлично Оп, здесь, здесь, ребятки, есть, клюет Класс. Ай, ай, а как он бьется? Ого, ого, ого, ого, нифига себе ого, боец Отлично, ого, Карасик шикарный, ребята, смотрите Середина декабря, ого, ого, ого, Ветер справа налево, кидаю чуть-чуть вправо. Леску выдувает, поэтому смотрите, что я делаю, ребят. Делаю заброс. Удилище по направлению ветру, чтобы убрать дугу. Теперь закрыл. И аккуратно подматываю. Кладу удилище на стойку. И у меня уже квивертип натянут. Дуги нету. Все отлично. Оп, есть. есть. Есть, есть, есть. Отлично. Все класс. Пока все идет шикарно. Ай, красавец. Красавец. Просто отличный. Вот это класс. Вот это кайф. Ребята, сань сазанчика, грамм на 400 Ну, меньше, грамм 300 Вот, сазан Вот такой дикарь сазанищий Вот такой ротик, усики Корум даешь, пеленгаз заходит. Ого. Хорошая поклевочка была. Ого, я смотрите, крючок обломался, жало обломалась. Прикиньте. Иди сюда, иди сюда. Есть карасик. Есть рыбка. Есть, есть, есть, есть, есть, Давай, давай, давай, давай. Давай, хороший карась. Отлично. Есть, есть, есть, есть. Ну что, ребята, прежде чем показать рыбу, немного расскажу о сегодняшней рыбалке. Рыбалка была зимняя, значит трудовая рыбы много но еще много пеленгаса и получалась ситуация пеленгас заходит на точку даешь прикормку кивертип начинает ходить ходуном зашел пеленгас все карася нету Но если кинуть в сторонку там рядом стоит карась поэтому как мы приспособились даешь две-три кормушки с прикормкой потом 4 5 6 без прикормки тогда вроде перингаз зашел на прикормку тут же моментально заходит а то что начинаешь без прикормки давать пелингаса нету начинает клевать карась и вот таким шашками несколько при... кормушек с прикормкой несколько без прикормки несколько с прикормкой, несколько без прикормки при этом карась клевал очень очень слабенько Поклевки очень нежные. Лучше всего результат показал без натяжки кивертипа. Небольшой крючок, 14 номер, легенький, поводок 01. И тогда он брал в рот, великолепно засекался, сходов было очень мало. И потихоньку рыба ловилась. Если бы не перингаз, можно было, в принципе, поймать очень-очень много. А так перингаз реально заходит на точку, рыбы нет. Все, погнали смотреть улов. Ну что, ребята вот такой улов для зимы я думаю шикарный отлично половил кайфанул удовольствие получил до новых встреч друзья